Друзья, привет! Сегодня будет очень полезное видео для всех тех, кто планирует отправиться в путешествие. Поэтому обязательно ставьте лайк и поделитесь этим видео со своими друзьями и знакомыми, для которых это будет видео актуально. Итак, топ-5 способов сэкономить в путешествии. Поделюсь сегодня с вами своим опытом. Думаю, что кому-то из вас он будет полезен. Итак, первый способ, когда вы покупаете билеты, старайтесь это делать заранее, то есть чем раньше вы купите, тем больше вероятность, что вы сможете сэкономить, потому что на начальном этапе там, за несколько месяцев, за 3-4-5-6-7 месяцев билеты стоят дешевле, чем если их покупать накануне. Хотя это очевидные вещи, я думаю, что многие об этом знают, но все равно покупают в последний момент билет. Я сама этим тоже грешу, но когда покупаешь раньше, сильно замечаешь разницу и уже в следующий раз начинаешь планировать свои поездки, особенно если это поездки семейные в большом составе. Также при покупке билетов обратите внимание, что есть low-cost компании. Это те компании, которые летают по сниженным тарифам за счет того, что они не предлагают еду на борту, они не включают цену за провоз багажа и так далее. Если вы отправляетесь в небольшие, коротенькие поездки, это может быть очень удобно самостоятельно или, например, со своей второй половиной без детей. Это очень удобно. Обратите внимание на такие компании. Какими сервисами для покупки авиабилетов я пользуюсь? В основном это Momondo, это Skyscanner и Aviasales. Вот три прикатора, которыми я пользуюсь, я сравниваю цены на них. Еще, знаете, такая небольшая хитрость. Когда мы летели в прошлом году из Денпасара, из Балии до Москвы, то оказалось, что выгоднее купить билет не Денпасар-Москва, а Денпасар-Москва-Новосибирск, как ни странно. Так как рейс с пересадкой, соответственно, в Москве мы вышли, забрали свой багаж и, собственно, не полетели дальше. Но такой билет, на удивление, стоил дешевле, чем прямой Денпасар. Москва. Так что обратите на это внимание, если вы летаете на какие-то дальние расстояния, попробуйте сделать конечную точку возвращения не ваш город, а какой-то следующий, если вы живете, например, в каком-то большом городе. Также обратите внимание, что в некоторых городах есть... Ну, так называемые небольшие аэропорты, куда как раз летают вот эти вот лоу-кост компании. А, то есть, например, если вы берете м, билет из Москвы до Батуми, это вам будет одну цену стоить, а если от Москвы до города, который находится недалеко от Батуми, да, до которого ехать там 30-40-50 километров, то цена может быть в 3-4 раза ниже. Или до Венеции мы летали не непосредственно до Венеции, а в городок, который находится рядом с Венецией, в принципе, добра до него там не больше часа но по цене гораздо интереснее гораздо выгоднее Это вот мой первый такой способ экономить переходим ко второму способу жилье выбираем тоже заранее я пользуюсь сервисами booking или airbnb с airbnb удобно то что это апартаменты это отдельно жилье дома квартира то есть там где удобно семьей отдыхать с booking удобно быть зарегистрированным пользователем часто им пользоваться тогда ты становишься genius с пользователем, тебе дают 10% скидку на ряд предложений, и плюс, когда ты заселяешься в номер, тебе часто делают апгрейд категории твоего номера и дают более интересный вариант за те же самые деньги без доплаты. Лучше бронировать заранее, потому что заранее будет больше вариантов, особенно если вы летите в сезон, в какое-то курортное место, туда, куда летят все. Обратите внимание, что на Airbnb часто цена зависит от количества ночей, то есть изначально вам выдают цену на одни суммы. Сутки, если, вы выбираете. если вы выбираете 10 суток, цена может быть другой. Если вы выбираете 20 суток, цена может быть третьей, больше месяца, четвертый. Поэтому попробуйте поиграть с датами, попробуйте поиграть с цифрами, если вы еще не купили билеты. Часто на Airbnb можно получить скидку до 50% при вот таком вот длительном заезде. Способ номер три. Непосредственно уже в стране отдыха. Старайтесь, если вы ну, живете в каких-то апартаментах, не в отеле, где все включено Старайтесь покупать продукты вперед на неделю Сразу же в больших супермаркетах Там, как правило, цены более низкие Выбор товара максимально большой, также я всегда покупаю местную сим-карту, потому что если вы будете пользоваться своим домашним интернетом, это вам выйдет очень-очень дорого, поэтому гораздо проще купить местную сим-карту, поставить в отдельный специальный телефон, который вы возьмете с собой. И расширить этот интернет на все остальные устройства То есть использовать этот телефон как модем Носить его с собой Таким образом у вас всегда будет интернет У вас всегда будет Wi-Fi Вы всегда можете позвонить через WhatsApp, через Telegram Своим друзьям, родственникам Вы всегда можете быть на связи И для этого вам не нужны супер какие-то расходы да, И супер устройства, и приспособления Обычный телефон, местная сим-карта и использовать этот телефон как модем. Четвертый способ сэкономить, особенно если вы едете с семьей и любите посещать какие-то экскурсии, мероприятия, это искать специальные флаеры, которые обычно размещаются или в аэропорту, или около больших супермаркетов, или где-то около больших туристических мест. Там часто есть такие вот, знаете, флайеры, которые вы можете взять, и они вам дают какой-то дисконт, какую-то скидку на проход в зоопарк, в аквапарке и так далее. То есть обычно у них есть партнерская программа, там написан промокод, и если вы заказываете билет через интернет и используете этот промокод, он вам дает скидку. Вот недавно мы в Испании ездили в зоопарк и использовали этот самый промокод, который дал скидку примерно 6 евро с каждого билет. Собственно, это тоже очень выгодно. Ну и пятый мой способ сэкономить в путешествиях, это если вы ходите в рестораны, кафешки, то выбирать не те, которые специально сделаны для туристов, находятся в туристических зонах, а самые вкусные, самые интересные, самые привлекательные, они как раз те, в которых обедают местные. Поэтому старайтесь найти, где обедают, ужинают местные, раздобыть эти места. Они, как правило, находятся в маленьких улочках, ответвляющихся от главных туристических, улиц они могут находиться в совершенно вообще неожиданных местах их тоже можно погуглить узнать у местных и посмотреть для меня принцип такой если стоит официант на улице и активно завлекает что у нас вкусные обеды ужины и так далее значит в это место точно идти не надо потому что в хорошем действительно месте всегда будут люди для меня главный показатель это количество занятых столиков и то что тебя никто никуда не завлекает и тогда это сто процентов место будет и не очень дорогое, то есть цена будет на порядок ниже, как правило, в полтора-два в два раза дешевле, чем в туристической зоне, и гораздо вкуснее. Вот мои 5 лайфхаков, как можно сэкономить в путешествиях. Ставьте лайк, если вам было полезно, и пишите в комментариях, делитесь. На чем у вас получается сэкономить в путешествиях, делитесь своими ноу-хау. Я думаю, что это будет всем полезно. Я с удовольствием прочитаю все ваши комментарии. Ну а для того, чтобы путешествие чувствовать себя спокойно, уверенно, повышайте свою финансовую грамотность, зарабатывайте больше, следите за своими расходами, приходите ко мне на курс «Финансовая свобода совсем скоро стартует у нас 13 поток и это будет последний поток в котором действуют старые цены то есть со следующего с 14 потока которая начнется осенью, будет повышение цен. Обратите на это внимание, потому что повышение цен будет на 20%. Поэтому успевайте вписаться именно в этот поток. Это будет супер обучение, 2,5 месяца. Это ваша инвестиция, ваш вклад, свое собственное развитие в себя, в свое будущее, в будущее своих детей. Потому что от финансовой грамотности, от вашей финансовой грамотности в конечном итоге будет зависеть обеспеченность вашей семьи и будущее вашей семьи. задумайтесь этом всем счастливо до следующих видео пока пока